Тебе столько платить. Я лучше дома себе что-то приготовлю, понял? Готовим, блядь! Прыгай! Не-не-не-не-не, в ни за что не прыгнет! Море впечатлений! Только а на лайф РП. Вообще не представляю, как вы до сих пор на меня подписаны, потому что я несколько роликов назад говорил, что будет в каждом ролике приветствие, где я хоть немного, но без спойлеров буду рассказывать, что будет в новом ролике. В итоге балда на барабанщике дала жидкого и теперь не делает ни одного приветствия спустя 2-3 ролика. В чем дело? Но теперь я это делаю у себя в телеграм-канале. Делаю специальные анонсы, в виде отдельных небольших роликов, показывая, что примерно будет в видео. А вот если бы ты был подписан на телегу, вместо недовольного Комментария ты бы писал, чтобы я поскорее выздоравливал. Поэтому на первый раз я тебя прощаю, а сегодня мы снова самоутверждаемся за счет школьников дебилов, а также прочих недоразвитых приматов в Дарк РП. Приятного просмотра. Я твою матери Кадыкс Алло, вы охуели, я еще раз говорю, блядь, насколько ты рез ⁇ Как мне рацию включить, я хочу его послать нахуй. Ты что делаешь? Ты что делаешь, я тебя спрашиваю Шо, куда ты вынес человека. Ч че, ⁇ пошли сюда. Понятно, а сейчас потому что это на <связь> честно говоря. Сюда <связь> за мной выходи. Отъебись. Отъебись? Серьёзно? Чё за робот, блядь, <связь> куда ты говорит нам? Бля, реально супер. Просто... Ай, ой, ой, стоп, стой. Да, нахуй. Эээ, no, no. ну, смотри. Как... Неподчинение <связь> госсотрудника. <связь> нет, нет. <связь> нет. <связь> нет, почему? Сейчас, Отъебись, правду, блядь. Пиздец. <связь> закон есть закон. Предвижу минимум 5 комментариев по поводу того, почему же он все-таки убивает в общественном месте. Ребят, не волнуйтесь, здесь все нормально, тут так делать можно. И да, я говорю в нос, пожалуйста, сори, я приболел. куда не А, меня убил наемник, это не фрикил. Вот на каждый сервак вот такую оповещалку, пожалуйста. Жалоб станет реально меньше. Я думаю, Магнума достаточно для того, чтобы челикам угрожать оружием. Донат. Что у меня в донате есть? Баланс 1 рубль. Ебать. Я так и не понял, что у с голосом. Здравствуйте, нас жалоб. А? Чего такое? Чего такое? Рассказывайте, как Я играл в мэри на гитаре. Когда? Мэр... Мэр э -э, а -а -а. застрелил чела, я выкинул его труп на улицу, ты навел на меня сначала пистолет, попросил Он. быть, и я отказался и сказал, что ты отвалил после чего, ты просто задайзерил, э -э, заказал наручники, я арестовал. Отказался просто? Ну, я сказал, отвали. Нет, ты мне ответил в грубой форме, сказал, отъебись и просто продолжил стоять. Нет, нет, нет. Я сказал, отвали. Я точно могу сказать, что я не матерился, потому что у меня мама дома. А, я не могу материться. ну да, мама дома, это же все меняет. Так, я наставляю на него оружие. Я его прошу выйти для выяснения. Секунду, он вышел из тюрьмы. Приказываю ему выйти со мной из мэрии и объяснить вообще, что происходит. Он, не желая мне ничего объяснять, он берет и говорит, типа, отъебись. Даже если я так сказал... Да даже если бы ты не так не говорил голос. То все равно было бы не подчинение с той стороны поэтому я тебя ты арестовал должен, Он должен, если он наставляет на меня оружие Я почему, не понимаю, почему оружие а Не тайзер Если он у него есть, он ему дан просто. Ага, ну так он я тайзер использовал не Потому что не ты не никуда вести. меня не слушаешь Ну нет, ты тайзер использовал, когда ты меня затайзерил А наставил изначально ты на меня оружие Мне нужен рычаг давления чтобы ты соблюдал правила феррп Которые ты не соблюдал У тебя феррп, увы Небольшой, не особо важно и все-таки немного сопливый спойлер Ему было кристаллически похуй на то Что я держал оружие, направив его прямиком на него А все потому, что я просто не отчитал от одного до трех, Как это принято на Dark RP. Меня вот эта DarkRP логика поражает Ты должен был отсчитать, потому что тут Light RP. я нихуя не пойму, что ты от меня хочешь К тебе русским языком подходят, говорят то-то, то-то И ты делаешь 60 дурака, мол, ты не понял Ребят, на будущее, если таких встречаете Подъезжайте сразу с мегафоном в руках И на танки нахуй Вот тогда от них можно что-то добиться это не, это, ты, ты мне никак не угрожал блять смысл никак не угрожал На тебя ствол наставил револьвер понимаешь пив пав пушка Нет. делает и башки нахуй нету она отлетает я тебя не собираюсь расстреливать мне нужно было чтобы ты вышел и мне объяснил почему ты какого-то чела выкидываешь из мэрии все мне тебе не нужно было расстреливать. Что Но чтобы ты меня послушался, я достал есть, оружие. Сейчас, у меня звук не будет, работает, пару сек. Подождите. Газпрома. Я здесь не вижу а у него есть ну, нарушение? Он не слушается того, что я... Ну, Но, Но если вы говорите, что мы украшали, оружие, мы сказали, чтобы он покинул какую-то из территории, и он не послушался, и... Бы, ничего не делал, а? он, конечно, так и было так и было он не отрицает нет, этого. Я, я я не могу сейчас отрицать я скажу как я это видел со своей стороны он просто сказал отойдем Дани. сюда, отойдем сюда и ну показал на выход мэрии это вот все весь прикат. Что, еще раз? а тебе этого нет, недостаточно он, ну вот нет он себе. Вот, я сижу на лавочке в мэрии он стоит около выхода. Слышь, Газпром из мэрии, говорит, отойдем сюда и заходит обратно Газпром. Вот, Смотри, так тебе недостаточно человека, э, вооруженного, который тебе угрожает. Давай я нахуй в следующий раз на танке приеду это и сначала угроз... предупредительный под ноги там про... тебе. Я просто человек сделать. Если ну, ты ебись, ты можешь ему показать. А, ты мне все-таки сказал русским если... языком отъебись на моей угрозы И если это кажется и вправду так. И если это окажется правда так, то я готов принять наказание в полной так мере. Так и есть. Я говорю. Может кто-то из вас дай показать, чтобы полностью. Не, у меня дым. Так... Если у него у есть, есть, то, пожалуйста, пусть -то... показывает. Жалоба уже от него. От меня к нему перешла. Да тебе Отъебись, <свист> Мы можем времени тянуть, вы просто можешь признать, и все. Нет, я, я не буду признать. Ты покажи демку, что было именно такая ага. если, если вы не признаете свое нарушение, то будет администрация, если... ага, Нет, я, я. Я не признаю. Я не не признаю свое нарушение. Я не признаю факт того, что была прямая угроза. Какая прямая угроза? Пусть он покажет демонстрацию. Такая прямая угроза, не я не к тебе с пистолетом, блядь, подхожу. Мне на танке надо к тебе подъезжать, что ли, чтобы ты меня боялся. Нет, я сомневаюсь. Что Шо ты вот мямлишь, блядь, если поехать, тебе наверное... еще говорить, говори. Какого хуя ты на меня жалобу подаешь, в итоге выясняется, что ты обосрался. Ты будешь. Знаете, то, что мы оружием, и вы, получается, не послушались игрока и босс... Блядь, в смысле не было прямой угрозы, ствол достал перед ну, тобой, ну, стою не со не стволом. Не Какого хуя ты сейчас, из себя дурака тут делаешь? Я говорю, все, что было, это ты подошел к входу и сказал отойдем или как-то. У меня было оружие в руках. Слово я использовал, да. Все, вот, я говорю, было оружие, он говорит, да. Вот эта угроза и есть. Ну так ты должен сказать. Ну, а что вы что ты вы сказали, игроку? Прям... Стойте, стойте, стойте, что вы игроку Все, сказали? Я... Меня заинтересовало, что произошло вообще, почему он чело кого-то выносит из мэрии, и я ему говорю. «Гражданские, что сейчас произошло, почему у какого-то чела какой-то труп вообще взяли, блять, вытащили?» «Пройдемте со мной на улицу и объяснитесь, что произошло?» «Он мне говорит, отъебись, я достаю шокер, тазерю его и арестовываю за неподчинение, либо за ОСК госсотрудника». В это, «В это время у вас оружие в руках было?» «Да». Он сам это подтвердил, да, огошел. Под... Игрок все так что, рассказал. Вот, вот именно на ситуацию, Нет, игрок, нет, с... я, нет, ш... нет. Я говорю, не было прямого приказа. Он сказал: выйдем или отойдем. Я не помню какое конкретно словно Без Пиздец, зовут, к тебе чел подходит с погонами говорит: надо выйти, чтоб ты объяснился, какого хуя ты сейчас делаешь в мэрии. Выносишь чей-то труп, бля. Не знаю, ты медик какой-то. Ты в больнице работаешь, ты трупы выносишь. Что ты, блядь, делаешь? Ты бомж, который взял и вынес нахуй труп из мэрии. И я на правах полицейского этим интересуюсь. Какой для тебя нету, блядь, прямой угрозы? У тебя демка есть? Зачем мне демка, стойте. А, давайте так, а, Газпромбанка, еще раз спрашиваю. Вот, а, как ситуацию мне сейчас обрисовал игрок а, на рядовом полиции? Все так и было? Нет, я помню по -другому. Если так не было, няшка у вас съемится, дам, если сейчас на демонстрации экрана увижу то, что все рассказали верно, и тогда у вас будет обман администрации плюс сфера нарушение правил. Да, хорошо. А если ну, под любое подчинение, он может мне сказать, иди человек грабь, я не подчинюсь, он меня в тюрьму посадит? Это будет у меня на НРП, если что. Но это поли полицейский так не может сделать, это да, будет нарушение правил на НРП. Ну... Кто знает, что... что он, ты до абсурда доводишь? Политического... Ты не можешь просто уже признаться, что ты эти я, правила я не нарушил? Я до абсурда. Просто покажи ему демонстрацию, если он увидит то, что я нарушил правила. Потом... Я ДМКу ничего, я не требую. Вот мне сейчас обрисовали ситуацию, сейчас думаю насчет вердикта. Мне, получается, я не могу понять, а, получается, вы насчет обмана администрации. Есть у человека или нету. Ну, я говорю, приговор всегда за вами. В смысле приговор за вами? Получается, ты меня, ты мне сказал отъебись или не сказал от отъебись? Я, я не помню. А, не помню. Видишь, не что -то он не помнит, то он не, помнят, то он не сказали, говорил. Вы, вы несколько раз мне повторяли то, что, что вы сказали, да. отстаньте или что-то. Ты сдобол кончен. Да, я понимаю, потому что я сомневаюсь, что я на тот момент настолько сбредок, чтобы ему сказать... Кидай дискорд. Не не все увидел. Спасибо. А, я все-таки в нецензурной форме выразился. Да, ну, все-таки ты это сказал. С, да, хорошо. На 40 минут по причине обмана администрации плюс нарушение правил ФРРРП. 40? 40, да. Этот? Все, приятно, я все доброго. После этой, так скажем, разминочной жалобы я побегал по городу за привычного мне полицейского. Все это время у нас на посту мэра стоял челик, который по КД крутил лодку. Это первое. Второе не добавлял ни единого закона. И третье. Он вообще не занимался тем, чем должен заниматься глава города. Да, ребят, я прекрасно понимаю зачем существует в ДРКРП профессия мэра. Не для того, чтобы делать комендантский час. Не для того, чтобы продавать лицензии. Не, правда, вообще не для этого. Эти привилегии ей дали, ну просто потому, что это глава города, он что-то должен делать помимо того, что запускает лотерею. Все, больше ничего. Схема игры за мэра на DarkRP не менялась почти с 16-17 года, но ну, кто что нового привнес? Сперва ты выигрываешь выборы, потом редачишь пару-тройку законов, и потом уже на них забиваешь хуй. И все оставшееся время ты крутишь лотерею, с которой ты получаешь вот такой процент. Особенно, если на серваке сломанная нахуй экономика и у каждого по несколько лямов в кармане. Если на каком-то серваке лотерея не предусмотрена, то, скорее всего, искать. Казна и состояние экономики города. Ты их поднимаешь, а потом обворовываешь казну. Ну такое есть на Мухосранске. Но сегодня мы ж не на нем играем, а играем на Вейзере. Тут есть лотерея. И он ее по КД, сука, крутит, ничего вообще при этом не делает. Высы, высы. Че, да, высы? Уловили щел. Спасибо, большое. Ладно, не а, я... В замок его нахуй, да, крепим. Давай, блядь. Блядь. Его, а надо, в замок, в замок его, чтобы не сбежал Нападение Давайте Четыре, сука, миллиарда Зачем? Куда они их тратят? Ебаный в рот Объяви Камчас Мэр, объяви Камчас Мэр, закрой свое лицо О, блядь, будет лопить Закрой ебала свое. А! Оскорбление госсотрудников. <реклама> Оскорбление я госсотрудников. Не не. Закрой свое лицо. А я могу по-другому сказать. Ну же я могу себе это позволить. Вход смерть голограмм. Голграмма. ⁇ Ёб твою мать. Побег из тюрьмы. <смех> Лошара тупая. Оскорбление госсотрудника. Сотрудника. Лошара. Бро. Я попрошу у тебя порушение. Что произошло? Хуй сос по получил палкой за оскорбление побег из тюрьмы. Кто там не говорил там про нарушение? Что за ННРП у вас? Человек в мэрию заходит и... Берет, затыкает рот полицейскому и по-быстрому пытается убежать. Потом второй раз, когда он сбежал уже из тюрьмы, ну вот после этого ареста, он падает от тазера и начинает намеренно просто так оскорблять полицейского и за что, собственно, опять улетает в тюрьму. Провокация госсотрудника без причины. У вас ты мне ничего не говорил. Вы можете помолчать? Я, я сейчас с админом другим. Сейчас момент. Ты меня ничего не, не, не разбираешься. Ну сейчас погодите, нет, это просто а, адми... а, админ взял чудо, либо ему какую-то постройку. Я сейчас с ним разговаривал. Ты да, общаешься, фон. касаемо другого да. вообще другой ситуации. Я с ним разговаривал, вы мне тэпнули, в чем проблема. Но теперь тебе И нужно говорить знаю, здесь. Тут что-то случилось туда у человека. Вот. Да. Ну, Нарп нарушено. Какое Нарп? Опиши. Гос, провоцируешь прямо в, в мэрии. МНРП? Что? Ты госника провоцируешь просто так в мэрии берешь и после этого убегаешь и удивляешься, что у тебя идет арест за это. В чем твоя проблема? Жесть. Что он именно сделал? Жесть. Я именно сделал? захожу в мэрию, и говорю мэру, мэр, сделай комендантский час. Он заходит то же самое, типа меня перековеркать, говорит, мэр, закрой рот. Ну, это адекватно вот, в отношении мэра или же, типа он заходит, говорит, мэра, ну, мэру, мэру рот? Ну, или нет, мэр, закрой рот. А ну, ну. мэр закрой рот. Ну, ну нормально. Ну и где тут Но ну, ты будешь ну, так делать, подходить ты, э, ну, в мэрии что? прямо? Ты, ты поснеков провоцируешь, чтобы тебя Нормально вообще нет. Ну вот. Очень. Но это разве, но это ролевое поведение? Да. Где, в каком месте может быть я может быть я неадекват. не адекват но читаю я не вижу надписи арестовали. над головой а на вместо момент, бандита считаю, обезьяна <связываем> <связываем> <связываем> <М> <круто. связываем> бананов хочешь ну, ну, смотри ты заходишь в мэрию провоцируешь получается чтобы тебя арестовали как думаешь вот бандит как бы он вообще по идее если не сейчас <связываем> налеты то ведет если Че? Да, нет, если бандит как бы ну, не совершает каких-либо действий по типа, типу банка там, ну да, захват мэрии, то зачастую он ведет скрытый образ жизни, чтобы его не арестовали до его преступлений. А ты просто заходишь, а мэр закрой ебал, типа, ну нормально? Да. Ну, то все, это на потом, может, поведение. Ну, ну, ну, ну может, быть, я, может быть, я был под наркотой или еще что-то. А понимаешь? ты был под наркотой? Не знаю, не знаю. А что не знаю? Ну, если ты сейчас не будешь внятно отвечать, не будешь нет отвечать нет, на мои вопрос, то ну, это, не это будет помеха. Ну, не было. Зачем ты тогда говоришь, может быть, я был? Это вообще сейчас к чему было? Да, вообще тебе говорю. Это глупая попытка ну, оправдаться. Не тянет, не тянет, не тянет, ребята. Дайте на НРП. Я, У не тебя не слава, на я нарпай, он по французски или по какому говорит? Пиздец, ты русского языка не понимаешь, еба, это проблема. Блин, я только в тюрьме пять минут присел, сейчас опять еще. По делом тебе, блядь, меньше будешь сворот открывать. Сколько за билет? Мне. Да, ну это же придумал вопрос, но че вы мне сейчас шкилой будете? Нет, мне просто интересно, блядь. Сколько? Будем мне 16 ну, нормально да ну типа ну как 16 16 на, на ниточке и скоро типа 17 исполнится нормально забрать его если не знаю да? про, вопрос, но все я не суть ну так Ого, там у кого-то интонация уже такая, не особо мирно настроенная, я так сказал. Программу для голоса используешь, да? Ебать! Уничтожить, блядь, за программу для голоса, сука! Расстрелять, блядь, из танков! Дайте мне пульт от ядерной бомбы, блядь, я чела уничтожу за то, что он использует программу для голоса, сука! Как меня вот это бесит, это из-за насморка, сука, я такой злой, блядь, я как вареное говно самочувствие такое, это просто ужасно, Эээ, на сколько лотерею делать? Лотерею на сколько делать? Бумба, никто не будет игла... игла... <свят> играть на 50 миллионов. Да никто не будет угомонить, бля, Владика нету. Вроде как. Если бы Владик был, то он тогда бы играл. Могу на миллион сделать, максимум. Играй. Какие 50к, б твою мать? за 16 миллионов. Я за час заработал 32 миллиона, нормально. Без преувеличений эту хуйню я слушал на протяжении 20, а может быть 30 и больше минут о том, насколько делает лотерею, кто будет в нее играть, сколько он с этого заработал. Мне нахуя эта информация в прямое вещание от мэра. Нет, я бы это хотя бы как-нибудь попытался бы понять, если бы он это рассказывал в рацию, которая доступна только госам. На серваке есть такая возможность, но он не пользуется. Он берет, использует для этого общее вещание мэра. Не, ну вы просто представьте, если бы вы на постоянке слушали, что делает глава вашего города в реальной жизни. Лично мне будет не особо интересно слушать о том, как глава моего города условно посрал, потом поехал торжественно открыл автобусную остановку в нашем городе, затем поехал, своровал с какого-то бюджета бабло, и на это бабло он поехал отрываться в сауну, попутно все это рассказывая в бродкаст. После этого я наказываю двух человек, которые нарушили правила комендантского часа. И тут вдруг нашему главному герою что-то не понравилось, и он решил раскрыть свое ебало. Смотрим, ребята. Шо вам Али, надо? Аля. А вы полицейским сколько вы зарплаты платите, что они людей едят от голода? На улице. Их всего <соц> е... <соц> всего не дома человек. в каче, первый. Э, Владика, не трогай. Э, ты Я за <связывается> что, блядь? Вы уверены, что вы выплачиваются зарплаты? А Нет, мы вообще а, никогда их не платим. Единственное, какую зарплату получает, это я, блядь. Коррупционер? <связывается> На, вот держи, блядь, зарплату. Это конкретно уже. Мне <связывается> дома в комендантском. Да давай давай давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Все, <связывается> все дописелось, <связывается> все. А кто конченый, то нахуй пошел. Вот вс. хорошего, Фрайнер. Ого, вот это да, пиздец. Сын это Шалавы, ты ответь нахуй. Что ты там срал? Все, тогда не дружно. Я твоей матери кадык срал. Че твои ручки? Годы. Ну, блядь, там Ты нытик, блядский, нам, сын да. шлюхи. Когда ты свое ебало закроешь, когда ты ныть перестанешь? Ого. <свят> так. <свят> Робот ебаный, блядь. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Привет. Ой, а мэр по неадекватно себя вас, ведет. Мэр неадекватно себя ведет в общем. Да, тэпни его сюда. Сейчас, секунду, я его тэпну, я просто за ним еще у него там РП разговор. Я вас если что, сейчас не слышу. У вас РП не было только что? Вы же молчали, все верно. Да, разговариваю, ну ладно, плохо. Чел на посту мэра. Ничего особо такого не делает, что делает мэр. Он в бродкаст микрофон своего вещает постоянно там разговоры свои с друзьями, никого в мэрию не пускает. По, по КД крутит лодки с другом обсуждает. И мне это не особо интересно слушать э, voice-чат э, трансляцию мэра о том насколько мне. лодку делать потом так мне. Э, еле еле душа в теле мы все таки допросились его сделать комендантский час он дальше сидит по КД крутит лодки думаю ну ладно хуй с ним потом смотрю он никаких незаконов ни не делает ничего по правилам мэра он должен вещать э, в Бродкаст этот микрофон. Только то, что вещает как раз-таки глава города. Глава города не будет каждые 5 секунд в бродкаст спрашивать, насколько лодку делать и всякая такая хуйня. Затем я беру арестовываю двух людей, которые в мэрии находятся не дома во время каче. И он меня начинает называть конченым. После этого я ему как бы отвечаю тоже. И он начинает по мне стрелять. Потом он пишет про якобы мои нарушения. Я ему в такой же манере, как он сказал, тоже говорю И он меня берет, убивает Какого хуя, вот, честно происходит, я не понимаю То есть тебя мэр убил, подожди Да, честно, меня мэр убил, честно? блядь, по логам Посмотри, с этого смарт -тистала. Зачем ты его убил? То у тебя тимкил Да, орет не там, не могу, там, типа, понять. орет, типа, я твоей матери в кадык Сравну, давай, пердони что-то еще Ну, смешно, ты сделал. это было? объясняйся Что именно? объяснил родители поведение про родитель или че? Зачем ты это делал? Что тебе не понравилось в рядовом? Ну так не понравился, он я включил я в ком час, и он сразу же через минуту Да так. подожди Что у тебя случилось? Через минуту он начал на арестовываться Почему молчишь? Не отвечаешь да нет отвечаешь на вопрос Но он говорит то, что я якобы О, спустя нет. минуту а. начал э, говорить А, я его замутил для себя, извините а, Пиздец, но ну, знаешь, что не ошибся Спасибо. особо Так вот он говорит, что я якобы сразу через минуту пошел людей арестовывать, ну как бы нет, я побегал какое-то время, я успел уже я умереть. По логам сейчас посмотреть. Я уже успел умереть, Понялись. понимаешь, и только потом я пришел в мэрию арестовать челиков. в чем он пиздит хуйню какую-то. Когда ты ком -час сделал, ты помнишь? А у тебя в законах где-то указано то, что нужно пройти и 5 минут, как бы, да? Но, а нет, типа блядь, он законы даже не открывал. Так, да подожди. Что подожди? Да в смысле, я там написал законы, ебцать. Где там ты, я какие законы? Написал. написал, мне тебе сказать, какие у тебя законы, если... Я чекал их, это хуйня, не законы, блядь, безветные. только другие, блядь. Охуенные законы у тебя просто, море. Ну а что, у меня что там 20 законов должно быть? Хотя ну, бы 10. А чего ты взял можно минут пройти? Если, если... если ты думаешь, мы в отличие если от тебя хотя думаешь, что, бы думаем, что... блядь, пиздец. Да, подожди ты. Иначе что? Если ну, ты думаешь, подожди, что, что здесь full RP, блядь, если, если ты, ты думаешь, что здесь full RP, чтобы я 20 законов написал, то это очень странно. Почем тут, блять, full RP? че ты этим оправдываешься. Если тебе. У тебя сервак, где законы предусмотрены, какого хода их вообще не пишешь, блять. Ты совсем что ли под мефом? ты своего подданного оскорблял полицейского меня вроде бы он первый начал нет это ты нет ты mm. вроде как Вроде как. Если демку покажу, признаешь, что что ты если наебываешь? Есть демка, покажи, я не признаю, блядь. Я просто не в смысле, знаю. не признаю, блядь. А я чё я тогда демку блядь. буду просто так показывать? Я только признаю то, что мне фрикило, а то, что я тебя оскорблял, блядь, я хуже. За... А в смысле я тогда? Его, а что ты, потом... ты, ты, ты меня тогда убил, спрашиваешь Да, Ты меня просто молча считай, убил, судя ты по тому я... объяснению. Да, подожди, что, блядь, что, что, блядь, подожди? Сколько мне ждать нахуй? Хуйню, которую ты сейчас тут объясняешь, мямля ее Да. Иначе что, блядь? Ебучая мямля, сука. Сидел там блять в мэрии за пропами пиздел всякую хуйню только ты ну, ну я не помню я этого не признаю блять тогда чё ты блять тогда чё ты блять ты сука писать я не умеешь ты не в состоянии закон блять хотя бы один написать, написать о чем с тобой блядь. разговаривать блять недоразвитый ты. сука смотри чевкиф а тебе объясняю где у тебя номер п у меня к тебе ну такой небольшой вопрос то есть ты хочешь сказать э, то что мэр города получается ну рулевое поведение чисто хуй сусить сотрудников все верно блять я его хуесосил, да. я много его хуесосил вроде как А, так видишь, все Может быть, не помню Я арестовал этого человека, который был не дома в каче. И он говорит, ебать, он конченый и я им после этого ответил Дальше там он что-то, блять, про маму начал говорить а, Типа это ебать смешно Думаю, ну ладно, похуй Тем же самому ответил Потом он пишет уже в УОЦ то, что у меня якобы, блять, фри арест. А то, что ты, сука, первое, законы не пишешь, ну, второе, ты ну, по ГД ебашишь новое. лодку и это обсуждаешь в бродкаст, который нахуй никому ту, там не всрался. Да, да, да. Так замуть меня, объясни. В смысле замуть смей. меня, что ты, блять, мэр. Замуть. Тебя зачем мутить, если так ты можешь что-то важное можете, говорить? Смотрите, Короче, это что с собой? Баня на 10 минут, в НРП и пожалуйста. Все, Да, ну ты же просто забани меня за эти НРП. Ты не признаешь свой НРП, я не могу тебя забанить без Дэнки. Да, блять. Знал, но мне нужна дымка. Хорошо. Я просто не помню, оскорблял, кто первый, блять. А, не помню, блять. Вот это а... да, пиздец. Фрики как кипел, сука, кипел, здесь кипел, любят кипел, люди искусно время кипел, тянуть. Дискорд признал, давай, блядь. сейчас я копирую я и не... добавляю а -а -а. тебя. Ебаная мямляшу. Да давай, блядь. Да блядь. давай, ебало-то втопил. Мям, не помню, не помню. Скажи, бля, так и было, пиздец. Если ты пришел сюда рпшить, то иди я не знаю Рпшить, блядь Если ты пришел мне, сука, тут командовать, блядь, куда идти, ты можешь нахуй сразу идти Понял меня? Нет, блядь Еще мне, сука, сопля, блядь, какая-то с дарк рп, блядь, не диктовала, что мне делать На каком серваке Пиздец Да, сидел бы свою лодку, блядскую крутил и не раскрывал бы ебало свое гнило Дерьмоед, блядский Первого арестовал, жду кд наручников И арестовал второго сейчас мотну чтобы время прошло сейчас да, хотя чем мотать нужен владика не трогай да я я вижу э, это я. Чё? нет просто диалоги их посмотреть о чем они разговаривают ну, что выплачиваете зарплату людям. нет мы вообще никаких не тем единственная какую зарплату получает это я а блять на, вот держи, блядь, зарплату. А зарплата какая? Они просто вдвоем накидывают лодки по КД. И это обсуждается в братстве. Он же сказал, ну, держи зарплату и в консоли пиз прописал, типа обоссал ее. Но это не считается. не надо ее. Не надо, Давай, Давай, давай, давай, давай. Не надо, все. Все дописьем, все. Все кончено, блядь. Да, он начал оскорблять. Все, да за то, что оскорблял и вот этого даже не буду его назвать. Да, да ну что ты не можешь нормально Но... ничего вообще выговорить, о чем речь. Кого ты, блядь, как ты там назвать хочешь? Ну давай, скажем 20 минут. Д. Да. Д. Да. Валенок, блядь. Все. Я вас в турне Да, конечно. Я да. э, детектив. Щачо, мам что мы думаем. Детектив имеет полное. На что ты полное право имеешь? На... Нахождение на улице. Я сотрудник полиции, если ты до сих пор не понял. Так ты мне три раза одно и то же объясняешь, а я тебе ничего против не говорю. Нормально все? Я посадить? Я что, никого не арестую за этот каче? Да ну нахуй, невозможно. Остановись. Остановись. Не, не, не дома в каче. Слышь, капитал ху давай, да. Привет, Алла, привет. да, не сломался, а что такое? Задело, а что я тебя посадил? Вы. Что? В камеру зайти, в камеру зайти Посмотрите, <реклама> сколько ублюдков вы, обиженных, иди, озлобленных давай, сидит блядь. за решеткой а, Посмотрите Посмотрите, сколько дерьмоедов комнатных тут сидит. Пиздец. Ты блядь, Ты, блядь, закрой ебало свою нахуй, тварь. Закрой свою нахуй пасть, блядь, вонючую. Заткни нахуй свою пасть, блядь, с гнилыми зубами. Хуесос. Заткнись, поплачь, блядь, то, что тебя посадили просто так. Хуепутала. Хуесос, откисай, блядь. откисай, am Down, down, down, down. Оскорбление госсотрудников. Какая причина? А, у тебя, да, ты Что, сука, ты на вдохе в... разговариваешь, бредота? Мрачи Ты уверен в этом? Сначала смотрим на надпись, которая запрещает нам что-либо делать. Затем на руки капитана полиции. Можете убрать оружие. А что это оружие, по-твоему? Да. Берите оружие. Так это не оружие. Уберите мне страшно. Берите оружие. Это не оружие, ты понимаешь, нет? Это шокер. Уберите оружие. Понятно, чел глухой. Ну ладно, ребят, удачи. Убить оружие, это оно. Убить оружие. Это не оружие, Уберите это спецсредство. Уберите оружие, это приказ. Это не оружие, ты понимаешь. Берите оружие, приказ. это приказ. Лицом к сине раз, лицом к сине, два лицом ксиметрии. Что ты делаешь? Что ты творишь? Действительно, что я Я к человеку, дом, с оружием. Таким нахуй оружием? Просил нормально убрать оружие. Ты нормально? приказывать? И для тебя, если шокер это не оружие, это не мои проблема. Так шокер это и не, не оружие, ты понимаешь? Нет, ты глупый. Если для тебя... Если для тебя шокер это не оружие, это не значит, что я... я что, ты предложение сформулируй хотя бы для начала, прежде чем что-то мне вкидывать. Шокер да, не оружие, это спецсредство самозащиты, ты понимаешь, нет? Что не хочу, блядь, да отпусти меня, да я поиграю с кого-то. Самозащита, а зачем ты с ним по городу ходишь? В смысле, за... имею право, блядь, ходить с ним по городу. Да. Но я попросил тебя его убрать. Ну, да, мал, мало ли что ты просишь у меня. В городе опасно, я хожу с шокером. Туда, дурачка, нахуй. Туда, бля Капитан, могу вас на разборке забрать? Сам такой не обзывать. Ага. Так, вот тебе и фриде а Сколько в, в итоге дается за это? Ёй. После жалобы выдаю тебе фридемоу. Удачи! Скажи, когда Офиг. закончишь. Хотя бы, надеюсь. Когда я разбираю жалобы, прилетает другой наборный админ и забирает игрока, у которого я разбираю жалобу. Что? Какой? Вот, у меня вот сейчас был чел. У вас закончили исследования разборки? Вот туда Туда полетим. Может, туда полетим? Ребят, или... у вас э, жалоба закончилась? Ну, там, вон. Наш человек. Нет. У а, <laughs> нас да? чел сатэпнул. Сделай что-нибудь. Жалоба закрыта, понимаю, да? Ладно. Нет, и вообще а, реально, ну, хочется, типа, вот не это... вдупляешь. У него тюрьма закончилась, позже. Ну давай, чё? Да. Быстрее муть. Потом за на бус. А адми тут при чём? Ну ты... Когда у меня был РП, ты сказал: можно я тебя заберу, можно я тебя заберу. Нет, я к тебе прилетел, когда ты чела арестил? Да, и он ебет, у тебя был его. РП, считаешь, он для этого и спрашивал. Что ты до него доебываешь? Я, я не прерывал твою РП, ты заарестил чела и пошел к другому. Ты То на есть, когда бузу. ты заарестил чела, РП закончилось. Бебра, ноу, не обращай внимания, я он у тебя заберу. побольше ты хочет нарушений вытравить, чтобы тебя либо снять, либо забать. Ты не сделал ничего такого, ты наоборот поинтересовался, можно его забрать или нет? Ты никакой РП. Не прерывал Но он прервал РП. Нет, у тебя не, не mm -hmm, может быть Двери. РП. То есть, это не считается админабузом. В чем это админабузом? Потому да, что он прилетел, спросил: можно тебя забрать или нет? Сказал бы: Нет, нельзя, пока у меня РП. Прошел бы дальше, доиграл бы. что ты сейчас к нему цепляешься? он тебя сделал такого. хорошо я потом правила пересмотри да тебе стоит спешу, вообще все пересмотреть это будет нарушение как наборные администраторы да потому двух, что надо челу надо делать сила. не хуй матный. не хуй челу делать он обиженный на что-то что что а почему ты наш скин наборки ты знаешь что это тоже нарушение да, нарушение. И что ты мне сделаешь? Нет ничего. Я Нет ничего. Ну бойный админ. Давай уже быстрее, жал. Вот это все, что тебе можно сказать. Смотри, что ты можешь, ты, ты можешь делать? Ты ты ничего. Не ты не меня даже не, не проверил. Надо сразу проверить. У тебя было а не подчинение. Какое? Ага, Ты вышел из дома и что мне делать? А, я, я так понял, так ребят, это мода это такая. Какие-то ебанутые приказы отдавать, а потом говорить неподчинение. Ну смотри, просто лицом к стенке стою, да? Поворачиваюсь к нему, когда он вышел из дома. Он увидел то, что к ним повернулся, он заходит, заковывает меня в наручники и говорит неподчинение. И в тюрьму. Быстрее давай, видишь? Человек на меня обижен. Кто? Кто на тебя обижен? Ну вот, видишь, хочешь забанить всем за просто так, за Фреда Мола? Хотя у тебя было а несочинение, при я тебе дал че точный приказ. При чем тут обижен? Че mm -hmm. ты хуню какую-то вкидываешь? Ты адекватно, нет? Нет. Не, ну оно и видно. Хуню какую-то несешь безвязно. Ну ты. так. Или ты меня троллишь, что ли, может быть? Я хуй знает. Но нарушение увидел, хочу тебя за это наказать. Почему тут обижен? Ладно. Я дам просто. Тогда я вас банил за фриарес, это. И фридемоут. Mm. Попробуй. Объясни мой Может, Можешь фридемоут, я согласен. Боркой спорить не хочу. Хорошо, тогда фридемоут. В смысле, а фри-арест mm. там. Алло, кто жаловался на фриарест? Время тяните. Сейчас Сделать ты его защищал, всякий, да? теперь ты на него гонишь. Кто на кого гонит? Кто кого защищал? Mm -hmm. Ты в адеквате? Нет, что ты за хуйню несешь? Ладно. М -м, так, можете, я я сразу... говорю, я не в адеквате. Может, я скажу. Бля, ну сиди тогда просто О, молча, бахи. без включенного микро. Толку больше будет. Правда. Может, я еще докину неадекватное поведение на разборке? Ну, это, кстати, имеет Такого место быть. Еду? Имеет место быть, он пытается вывести админов из себя То у тебя админ обиженный, что то админ кого-то покрывает То он кого-то защищает, выгораживает, потом опять на кого-то пакует Ты, слушай, определись, админ обиженный, покрывает не или же выгораживает Чем меня фридомол, да. ты расскажи Просто обузишь своим положением тем, то, что у тебя звание выше и Отдаешь непонятные вообще зачем приказы Ну что ты делаешь? Зачем? Ширен. Так это джи-бабус. Не надо хидеть. И вот, молодец. Мы выяснили, что у тебя есть еще и другое нарушение. Фридемолд нету, ни починения тебя было. Ты ходишь по городу, пугаешь людей тайсером. Заходишь пугаешь. в чужое посещение, да, где тебе. Пугаешь, пугаешь, пугаешь. Когда ты зашел без ордера. И зашел без 20 ордера 20 минут с оружием. Так ты тоже там был без ордера. Какого хера? Без ордера с оружием зашел. Человеку в дом. Ты считаешь, что это не Какого хуя ты да? тогда заходишь что, типа, к челикам без жизни... У меня тоже такой вопрос. Тогда у тебя нон-РП будет. На, ну то есть по твоей логике у тебя такое же нон-РП, да. Ребята, с душнилами надо их же оружием. Запоминайте, записывайте в блокноты, куда-то сохраняйте, делайте с этим, что хотите. Раз ты имеешь право до этого докапываться, то вполне себе. Я могу это просто интерпретировать так, что я зашел узнать вообще, что тут происходит, почему тут капитан полиции стоит один и отдает неадекватные приказы. У меня не будет никакого нон-РП. А у тебя теперь нон-РП, фридэмоуд, а также Джопабус. 30 минут бана. Удачи! В чем нон-РП? Я не буду 300 раз тебе одно и то же объяснять: ты недалекий кусок говна, с которым я вообще разговаривать не хочу, нихуя. НОНРП в том, что зашел к человеку без оружия, спокойно, ничего ему не говоря, дом, тогда у себя тоже НОНРП, ага. ты выдавать себе а. Выдавай, блядь. Хуйню несет какую-то, стоит там, блядь, а любой, кто заходит, он его в выгоняет. Ну, что за хуйня? Дальше я побегал еще по сервокупа, наказывал нарушителей. Я бы мог, конечно, вставить все случаи до единого, но они были бы очень пресные, неинтересные, ну просто никакущие. Чел нарушил, тэпнул в админ -зону, сказал его нарушение, забанил, и все. Никакого контента, веселья и так далее не будет. Это обращение также к тем людям, которые пишут в комментариях, вот у тебя стало меньше нарушителей, ты меньше людей наказываешь, все, негде брать контент, контент всегда есть где брать. Ребят, говорю в нос, сорян, еще раз. Долбоебы никуда не перевелись, просто не некоторые из них настолько пресные и неинтересные будут, что это будет просто жалко занимать хронометраж этого ролика тем, то, что вот чел нарушил, грубо говоря, Фир РП, я тэпаю, говорю то, что у тебя Фир РП, и наказываю его, и иду играть дальше. Ну кому оно наху надо? Давайте лучше посмотрим на конченных душнил, которые опиздюливаются как в РП, так и в нон-РП. Убийство он... человека. Двинитесь он... куда-то он... и открою по вам Какое огонь. Убийство. Он, он мое место. Убийство, мое место убийство человека. Алло, что убийство это? человека. Вы вообще адекватные? Вы вообще адекватные? Вы не разрешите ситуацию, арестовываете человек? Со мной все полностью в порядке. Я арестовал его за убийство человека. Зачем за ты что это делаешь? Павел самому. Тебя что-то не устраивает? Ничего не устраивает. Еще раз так толкнешь, что я это? предупредил. Еще что раз так такое? толкнешь, и летишь в тюрьму. Что это такое? Почему? Еще так много а денег? Какой По какой причине? Я предупредил. Что такая? Алло. Алло, Шо я ты предупредил. предупредил. Я предупредил. Еще раз толкнешь без причины, улетишь в тюрьму. А это, это какая причина? Типа, меня сажать в тюрьму что это Я за уже придумали с ним это ненормальный нормальный человек не вообще типа но ну, такие есть короче для таких до таких как ты короче есть клиника да дурка называется вот они помогают таким как ты оскорбление госсотрудников с тобой беседовать. О чем? Ну? За что увольнять? Чапалак ему Вольный... Не да. да, да, может что случилось, кто? А за что у да, да, А где все? А кто где? А ну, я не не вижу. Вас ну так, увольнять за что? Че ну, я Просто ну, ну, В таком камуфляже. Что случилось? Я человека за оскорбление госсотрудника арестовал, меня взяли, заковали в наручники и отвели. В общем, я человека за оскорбление госсотрудника арестовал, меня подходят в топу, заковывают Там потом в наручники, и потом ведут в полицейский а участник. Зачем ты перебиваешь и лезешь у вас видеозапись с бутикамиеры имеется у кого-нибудь? Но ну, просто я с наслова-то не могу поверить, приметить. Имеется. Все на, бо на боди-камере с подфлешечкой должно быть. Имеется. имеется. Ну Здесь... давайте пройдем может, куда-нибудь. Вот, ну, на телефон боди? скиньте мне на WhatsApp. Ага. ага. ага. Ну, ты свой скинь. А на дисбот? Почему не? Почему? Так, ну в общем, скинули запись на WhatsApp, но это получается вы какой-то некомпетентный сотрудник вас там даже не оскорбили. Работаете. В смысле? Его, не оскорбили? Ну, вот было завуалировано ну, оскорбление госсотрудника, попытка спровоцировать Нет, там такого не было. Ну я же посмотрел, вот мне на WhatsApp скинули Ну и что вы там Тут увидели? Что сказали? Вы даже не провоцировать. Вам просто сказали, то, что для таких как вы есть там где-то место Это ж не оскорбление, это не прямо. оскорбление Для таких как вы? Ну каких? Закончи Он вас фразу. не оскорбил, не задел вашу личность никаким образом Если бы он вас назвал бы, допустим, извините, за ничего вашего там или... Это не провокация он В смысле, каким образом? Он, смысле, каким он, образом? он спалил, недоволен он был тем, поспал. что человека посадил за убийство. Еще каким образом он попытался мне справиться? Еще раз, можете повторить у вас? Чуть-чуть голос, чуть-чуть непонятный. Вот, Это была прямая Последние... провокация с завуалированным оскорблением госсотрудника. Ну, я не знаю, где вы там завуалированного такого видели, если честно. Ну, по крайней мере, ага, я, я вот с офицерскими... Но с он подходит гос госсотрудника, толкает несколько раз намеренно. Ну, ты что, тупой он госсотрудника толкал. Толк... Он вас толк... толкал? Да, толкал. А этого разы не было записано? Потом, на да, вы мне Зелали показывали последние 10 секунд. Он, он ну несколько раз толкал после предупреждения, даже Если и после просьбы угрозы тазером не трогать. Я, я вас слушаю, прекрасно. Ну, вот я он меня слушаю. берет, толкает, просто так подходит. Потом завуалированно пытается оскорбить, и что мне с этим делать? Просто уходить? Человек не в адеквате, он оскорбляет сотрудника полиции, подходит, его толкает. Что мне делать? Арестовать. Вы ну, понимаете, мне вот показали последние, если я не ошибаюсь, 10 еще Ну, То вас, есть, вас 10 наебали, 10 секунд, поздравляю. У меня тушков. есть запись того, что происходило на самом деле. Человек убил другого человека, я его посадил, и после этого этот человек подходит ко мне, начинает меня толкать. И потом еще завуалированно оскорблять. Поздравляю. Ладно, хорошо, тогда я не вижу. Без... Ага, да, тогда понижайте, увольняйте человека, который сейчас наклеветал на меня и показал неполную запись. Ну я даже не помню, кто это был. Я это а помню, был, помню, но, я помню, я на... помню, я сейчас я скажу, капитан, я сейчас ты... скажу. Извините, а тут вам не кажется, что когда много людей на один квадратный метр? ну как общем, капитан, прикажите, покажите, я чтобы я человек понял, вышел. Я запись запись бодекамеры вашу, полную, где, где человек... как. Ну, в смысле. Ну, как это было? человек... От начала Человека до конца говорит. покажи... Вы мне показали 10-секундный отрезок, где его якобы кто-то задел. Но он мне говорит, что его кто-то толкал, оскорблял, поэтому... Ну, или оскорбляло не было, но толкал. Это прямое, грубо говоря, ну, можно сказать, покушение. Я видел только возможно. толкал, но я по поводу оскорбления не видел. Ну, предупреждений нет. Почему впитаю? Предупреждение был дал. А, так я давал предупреждение Человеку пофигу на предупреждение Ну, значит, я не прав в этой ситуации, ну ладно Тысяча извинений Могу компенсировать. Вы друг другу руки Не знаю, там, что, как вы хотите Либо кого-то увольняете В смысле? Увольняйте! Вы же меня хотели уволить Вы уже были на шаг до этого Близко очень Увольняйте Ну тут, что, увольняем тогда вас? Да признаете свою ошибку? Какую ошибку, то, что он Я уже сказал! Нет, то, что вы показали 10 отрезок, и говорили то, что его посадили за какое-то оскорбление, которого не было. Хотя даже если сейчас даже не видел на вашей бодикамере, что кто-то толкал, но я даже не знаю, кому тут верить. Я жду контакты, чтобы показать полную запись. Вот он, вот этот микро-чел, начинает меня толкать. Ты не волнуй тогда, он убил человека. чело Почему просто... вы решили? Че ты что? делаешь? По меня. Потому что могу. Тебя что-то не устраивает? Что не устраивает? Еще раз так толкнешь, что предупредил. Что, что, это что это такое? такое? Что, что это такое? Ну ты его говорю предупредил, и он продолжает это делать. Да, дальше смотри просто. Потом еще челикс, который Леха Мэм пришел. И тоже начал что-то нелестное говорить. Я так понимаю, вот он. По какой причине? Как Не спорит Сedja… С ним это ненормальный человек. Вот, вот Но он. Нал... Нормальный человек. Он на своем сотруднике. Это некомпетентность. Вот... Как... Минус два человека значит Ну, Вообще типа. Но вот знаешь, там отсталые есть, короче, до таких, до таких как ты, короче, есть клиника, да, вот, дурка называется. Вот а они арокализм. помогают таким, как ты. А Эй, скажи, Эй не нет, ты шо! И вот, смотри, дальше. Стоять. Все, и дальше он меня ведет сюда, а потом ты приходишь. Вот и все. Вы будете уволены в попрещении компетентных ага. сотрудников. Нам было видно, что. Что я такого лица. сделал? Его голос по голосу, тем более можно было узнать. Так, вы а про прошел. А про второго, если честно, я там ничего не. А, пленки он кем Он, он подошел, делал? начал а? оскорблять прилюдно госсотрудника своего же коллегу при людях угу. без причины все вспомнил но ну, вы будете тоже уволены за некомпетентность вот беда да ребят У -у -у. У -у -у. ну дальше тебе тоже гг все а второе... спасибо что помогаете увольнять таких некомпетентных рад, рад стараться, Подожди, рад стараться. и, и а, теперь сверху нахуй номер нарп блять ему пишу <laughs> Ойбок! Господи. Люха, Мэд! Привет! В общем, у тебя нарушено нон-РП. В чем? Ты просто так подходишь и оскорбляешь госсотрудника при других людях. Ты меня за этого уволили Ну да, это также нарушение правил сервера не ролевое поведение. Ну no, ба. ГГ. Ты утра! Утра мертв, нахуй, его убили летом. Лутла умер с кайф лайфом вместе. Поэтому можешь тебя про него забыть. Включите кишлака, плачу 10 тысяч.